Марина. Ну, Марина, ну, Марина, что чего не ругаешься ну, Марина, ты любишь а ощущаться? Любишь. Любишь, а чего ж ты только что на маму кричала? А, Марина? Ну, по не надо палец в нос. Зачем ты палец в нос суешь? Так любишь расчесываться? А в калострельный нам ехать. Тюма, <свят> ей, как куда около калострельный? <свят> так вот на машине поедешь. Лёшка, Одна? ты что прыгаешь? Марина, любишь снимать фоткаться? Марина, подними голову. Любишь? Любишь. А почему ругаешься? А, Марина? Больно? Больно, да? Не надо но ссувать руки Не надо нет. Что нет? Куда уйди? Так, опусти ноги Ноги опусти Я хочу питать. Ну так мама расчесывает? А Ванька у нас смотрит мультики Да, Ванька? Да Ты смотришь мультики? А что за мультики смотришь? Ну-ка, давай по... А, ну погоди Нет, не тут Маринка ругается Не хочешь баловаться? А зачем баловаешься? Резиночку. Давай, маме Давай, давай. Лешка давай. Что ты давай, прячешься, давай, Лешка? Давай, как у тебя давай. дела? Ты Хорошо? Сможешь? Молодец Маринка Ха -ха. Что ты? Чего? Все. Ты все? Нет, нет, я пойду Куда? Нет. Куда? Чего ты убегаешь? А? Вот Куда побежала? Куда побежала? Ай-яй-яй, бассейн с игрушками А где Маринка у нас? Ну-ка, Маринка Ох, вон она Маринка да, ой, ой, ой, ой, ты куда оружие взяла? Ну-ка оружие положи, положи оружие, не надо расстреливать людей, все. Не надо расстреливать людей, мама. Так что, ребята, вот так под... подписывайтесь, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем снимать еще. Не забывайте Я подписываться.